Учитывая то, что с врагом не только идеологическим, но и совершенно реальным, приносящим огромные разрушительные последствия, надо бороться всеми доступными средствами, я предлагаю использовать тот повод, который сейчас очень гипертрофированно раздувают определенные силы. Я не являюсь сочувствующим тем формам выражения, в которые вот вылилось это движение, но в нашем конкретном случае это сыграет на руку делу борьбы с пропагандистами я напомню что потерявшие всякие берега приличия и не думающие-за своей безнаказанности последствиях чита симоньян и осаян разместили на федеральном канале очень низкопробный скетч где вы смеяли экс-президента соединенных штатов Именно в свете расового признака. Вне даже идеологии BLM я считаю этот поступок низким и очень стыдным. Посему мы с вами обратим внимание тех, кто это сообщество поддерживает, и идеологами которого являются на эту мерзопакостную пару. Итак, на сайте преимущественно левого толка под названием АВАЗ я решил разместить петицию на английском языке, в которой, в частности, говорится следующее. Хотели бы обратить внимание тех, кто выступает за права и равноправие нацменьшинств, на хамскую выходку представителей российской пропаганды. В эфире квазиюмористической передачи «Международная пилорама» ведущий Тигран Киосаян отыграл очень низкопробный скетч про экс-президента США Барака Обаму, где основным юмористическим стержнем стала его расовая принадлежность. В частности, он именуется «темной страницей истории Штатов». С нами Темная страница американской истории Барак Обама. В издевательской манере сравнивается с цыганами, чем Киасаян оскорбляет также это национальное меньшинство. Максимум вас с цыганом перепутают и все. И делается упор на то, что написанная им книга это большой прогресс в развитии, так как, цитата, до него, Барака Обамы, никто писать не умел. Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать. Доподлинно известно, что большинство сценариев для этих скетчей пишет супруга Тиграна Киосаяна Маргарита Симоньян, которая также является главным редактором пропагандистского международного ресурса под названием «Арти». Питаем, что такой в попыхах состряпанный сценарий, который не отличается ни стратой юмора, не техника исполнения, является реакцией на недавно выпущенный труд экс-президента Барака Обамы про нынешнего президента России Владимира Путина, а потому эта шовинистическая окраска продиктована именно политическими мотивами. Многонациональный народ России категорически против таких выпадов своих официальных лиц которые манипулируют в своих политических делах подобными категориями. А потому мы категорически осуждаем такую риторику и просим присоединиться к этому осуждению другие общества. Британское издание The Times в первых обратило внимание на этот позорный инцидент и дало ему моральную оценку. Принимая во внимание то, что российская пропаганда планомерно и постоянно отрабатывает сценарий расовой нетерпимости, ксенофобии, враждебности западному миру и западным ценностям. Считаем целесообразным актуализировать вопрос прицельных санкций со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов в отношении этих лиц. Считаем также необходимым задать вам вопрос по поводу целесообразности нахождения такого средства антизападной пропаганды и агентства российского влияния как «Арти». Потому что это не средство массовой информации и не журналистика, а инструмент влияния, который Кремль активно использует для политической и социальной дестабилизации. Обратите на это ваше пристальное внимание. Когда откуда-то очень дурно пахнет, прям вот несет вонью, такое место всячески стараются прикрытым. Присыпать. Если сравнить полость рта Маргариты Симонян и ее мужа с выгребной деревенской ямой, то мы удивимся чистоте последней. Потому что род этих особым – это удивительный рассадник штаммов самой вонючей патогенной лжи. Давайте попробуем эту яму хорошенько так присыпать, а то воняет «мама, не горюй».